Всем привет, друзья! На связи Виктор Бандалет и добро пожаловать на второе видео из серии ток-шоу "Профессиональный стемаркетинг". Неважно, где вы его смотрите на моем ресурсе ком либо на моем YouTube канале, либо в социальных сетях. Но сейчас я хочу, как и обещал, поговорить о важных вещах. Сегодня будет озвучено три важных аспекта, а именно о ребрендинге индустрии сетевого маркетинга а именно ребрендинге профессионального сетевого маркетинга сейчас сложилось вроде бы сетевой маркетинга существует уже вполне достаточное количество времени но на рынке снг к нему относится еще немножко брезгливость недоверительным взглядом много программ пишут тв показывают всякую ерунду клевещут на это направление бизнеса и эти и все это воспринимается совсем не под тем ракурсом, которое должно восприниматься для того, чтобы когда человек заходил в этот бизнес и он достигал вершин. Мы должны менять взгляды на эту индустрию сетевого маркетинга. И это ток-шоу создано именно для того, чтобы вы меня поддержали. Мы создали такой комьюнити, сообщество, где будем общаться, где будет огромный ценностный контент по сетевому маркетингу и мы вместе будем становиться профессиональными в этой индустрии. Что нужно сделать для того, чтобы поменять взгляд, что нужно сделать для того, чтобы э, к этому бизнесу относились совсем иначе. Первое, что мы должны сделать, первое, что вы должны сделать, в первую очередь, вы должны становиться профессионалами, не быть аматорами, не быть людьми, которые пришли за какой-то быстрой наживой. Вы должны менять сам имидж этого бизнеса, показывать лайфстайл, показывать саму серьезность и... Когда вы рассказываете о продукте, когда вы рассказываете о возможностях этого бизнеса, от вас должна чувствоваться волна профессионализма, вы должны это делать грамотно, потому что мы привыкли рассказывать людям и вообще как бы доносится вся информация в социальных сетях, в интернете, во всех многих источниках, как будто что сетевой маркетинг это лотерейный билет. Либо ты выиграл, либо ты проиграл. Но, ребят, сетевой маркетинг – это такой же бизнес, как и любой бизнес на земле, как традиционный бизнес, как большой бизнес. В нем нужно серьезно работать и к нему серьезно относиться с профессионализмом. Будьте профессионалами, оттащите свое мастерство, приобретайте навыки, коммуникации, презентации спикерства рекрутинга да и много много другое потому что здесь приходит очень множество количества людей с различных статусов с различных профессий и Каждому нужно находить общий язык, это очень сильная психологическая работа и нужно тоже этому обучаться, будьте профессионалами. Второе, что мы должны делать, это обучаться и обучать других. Постоянно нужно э, извлекать какие-то ценности, постоянно нужно для того, чтобы преуспеть, для того, чтобы стать профессионалом, вам в первую очередь всегда нужно быть еще студентом. Вам нужно саморазвиваться, вам нужно постоянно черпать новые знания, знания и навыки. Это перерабатывать, как говорится, переносить на себя, получать результат и потом эти знания с результатом отдавать в мир в виде ценности, в виде обучения своей команде обучение а, других коллег сетевого маркетинга для того, чтобы а, ваша волна энтузиазма, ваша волна профессионализма вызывала еще больший рост, как говорится, такой небольшой резонанс во Вселенной, что вы действительно отдаете очень много для того, чтобы вам Вселенная дала еще больше. А, третье, что необходимо сделать, это поменять самого себя. В-третьих, мы должны гордиться тем, чем мы занимаемся. Вы должны гордиться, что вы занимаетесь бизнесом в сетевом маркетинге. Многие, когда приходят в, эту, в этот бизнес, они стесняются тем, чем занимаются. Зачем же вы тогда пришли в этот бизнес? Вот мой вопрос. Зачем? Вам нужно гордиться. И когда у вас идет вот, это, вот этот стержень, когда у вас есть четкая позиция лидера, когда вы понимаете, вы, вы не воспринимаете отказы, вы гордитесь, чем вы занимаетесь. Вы уверены, что это крепкая индустрия, это бизнес, где каждый может заработать себе состояние с полного нуля. Когда человек, при, при, придя с обычной индустрии, государственной работы, с любого предпринимательства, либо с любой сферы жизни, он может немножко, поработав над собой, взойти на любую вершину успеха в направлении сетевого маркетинга, меняйте себя, начните гордиться, чем вы, чем вы занимаетесь, и люди будут идти на вашу харизму, они будут чувствовать в вас уверенность, и когда вы начнете менять имидж, когда вы будете становиться профессионалами, вы будете обучаться и обучать других, когда вы будете гордиться тем, чем вы занимаетесь в маркетинге, тогда это будет притягивать к вам э, сильных личностей, те, кто тоже без проблем будет приходить в этот бизнес и он не будет видеть барьеров, он не будет видеть страхов и каких-либо ограничивающих убеждений. Я верю, что это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой, на мой YouTube канал. Неважно, где вы это видео смотрите, для того, чтобы не пропустить следующее видео, которое выходит как минимум один раз в неделю, это по пятницам. Если вы это смотрите на моем личном ресурсе викторбандолет.ком, кликайте либо вверху в шапке, либо внизу под статьей, либо с справа от вас по любому баннеру получайте много ценностей у меня очень ценный контент для вас который сделает с вами сделает вас профессионалом в всем маркетинге я верю что вы приняли решение стать профессионалом в всем маркетинге я верю что вы выбрали себе лучший путь развития и главное принять решение стать успешным с вами был Виктор Бандолет это Второе видео с ток-шоу профессиональность в маркетинг и до встречи в следующих видео. Пока-пока.